Понимаете, есть огромнейшая разница между Божьей любовью и любовью душевной. Божью любовь ты не можешь купить ни за какие деньги. Ты также не сможешь ее найти в церкви, или в каких-то других людях, или в книгах, или где бы то ни было. Божья любовь берется только в молитве, когда ты, встречаешься с Господом Богом, когда Он Духом Святым изливает в твое сердце свою любовь. И никак иначе, только так. Человек может в своих глазах считать себя великим служителем и делать много добрых дел для Господа или для других людей, но при этом не иметь любви, то это медь звенящая и кемвал звучащий, нет в этом никакой пользы. Даже если такого человека убьют за имя Господа, и он потеряет свою душу якобы за Евангелие, но при этом не имеет любви, то этот человек не идет в Царство Божье. Такой человек впустую провел свою жизнь, он потратил свою жизнь пустую, и он попадает на суд. Только тот человек, который действительно встречался с Богом, который был в контакте с Богом, который действительно знает Бога, и Бог изливает в его сердце свою любовь, то такой человек, все его добрые дела, все что он делает в любви Божьей, это будет приносить пользу и окружающим и ему самому, потому что он не делами уже спасается, а верой, а вера это есть контакт с Богом, этот человек все это делает в любви, а не потому что надо. поэтому вы должны знать эту разницу, вы должны понимать, что душевная любовь, она не спасает. Спасает лишь только любовь, которую Бог изливает в наши сердца Духом Святым. Да благословит вас Господь наш Иисус.